Если уже совершенно, зачем развиваться? Что расширять, если женское в нас безгранично? Каждый из нас предстоит разобраться с некой привычкой. Заметить, принять и над нею подняться. Душу очистить от зла, для начала признав это зло. В чем-то тебе повезло. Не завидуй талантам другого. Каждый из нас воплощает в себе что-то новое. Не позволяй себе долго хандрить. Если б тебя могло вдохновить то, что под силу другому, действие, вещи или слово, ты приручила бы зависть свою, ты бы держалась на самом краю. Нету досады, зависть как вектор. Как это сделать? Броситься в реку творчество, образы сны, озарения, просто отдаться и плыть, И придет вдохновение, чтобы себя сотворить, А потом и реальность свою. Скажешь природе, люблю, Скажешь планете, люблю, Скажешь вселенной, люблю. И замолчишь в ожидании ответа. Слышишь, в тебе есть стремление к свету. Если научишься быть в тишине, Знаки укажут дорогу к себе, К месту в душе, Где шумит водопад. Тот, кто не ищет наград, богат. Знает слабости наша судьба, Знает, как долго ведется борьба С малым и низким, И рядом парит. Душу храни, В танце обиду и боль проживи, Ты совершенна, Танцуй и люби.